Нравится и летом, и зимой быть загорелыми, поэтому часто посещаете солярии, а вы никогда не задумывались над тем, чем же опасен солярий, какие могут быть последствия после его посещения. Чтобы узнать ответы на данные вопросы, смотрите это короткое видео. На сегодняшний день идет борьба между противниками и сторонниками загаров Солярии. Кто-то от него попросту не может отказаться и считает его полезным для кожи и организма в целом, а кто-то считает источником многих серьезных заболеваний. Относительно загара в солярии бытует множество мифов и реальных фактов, поэтому сегодня мы расставим все точки над «и» и расскажем, чем же опасен солярий. Если говорить об опасностях, то во время загара в солярии надо надевать защитные очки так как без них в разы повышается риск развития катаракты и повреждения хрусталика глаз. Большая опасность подстерегает любителей солярия с белой кожей. Именно для белокожих людей существует риск развития рака кожи после посещения солярия. Даже если ваша кожа не пострадала от ожогов, это не значит, что вы не в зоне риска. Частое посещение солярия, соответственно, повышает частоту облучения кожи, поэтому вскоре начинается ее активный процесс старения. После частого посещения солярия появляется чувство сухости кожи. Несомненно, все эти негативные факторы присутствуют при загаре в солярии, но они есть и при принятии солнечных ван на пляже. Облучение в солярии почти идентично облучению на солнце, только вот во время загара в солярии витамин D не выделяется. Если грамотно подходить к вопросу посещения солярия, получится свести до минимума появление побочных эффектов и получить такой желанный загар. Главное все поступки делать обдуманно, обязательно учитывать свой тип и состояние кожи, чтобы получить такой желанный шоколадный оттенок. Подписался на канал? Знатоком ты сразу стал!